Ну вот вроде как, если здесь разобраться в своем теле, посидеть, понаблюдать за своими запчастями, посмотреть, что как работает, то в принципе можно отыскать вот такие какие-то инструменты внутри, которые помогают тебе разработать какую-то стратегию для того, чтобы найти себя. Да? Вот смотрите, мы с вами разбирали уже тему о том, что такое найти себя, да? и когда мы вот в таком скажем порыве да то есть мы понимаем что, зачем мы пришли да, и чего пришли и как мы хотим себя активировать то есть идет здесь идет встречные потоки то есть идет желание дать и у вас есть открытость для приема обратной энергии то есть оно все должно быть открытым и туда, и туда. Иногда человек блокирует энергию отдачи, то есть он почему-то считает, что все ему должны, и он ничего не должен давать. И есть люди, которые не могут принять от Вселенной, говорят, "О, это стыдно, неудобно, некрасиво, не положено, неправильно, я недостойна и так далее. Ну, куча всяких разных, там, бреда всякого разного. Вот, то есть, вот этот поток встречный туда-сюда, он должен а, все время проходить сквозь тело. Да? А, если человек его блокирует, конечно, у него ну, начинаются проблемы. Либо в сфере а, семейных отношений, либо в сфере бизнеса, или там работы, и в сфере с родителями или с детьми. То есть оно может коснуться любой сферы. Поэтому все потоки от человека должны идти постоянно. То есть никакой поток задержать нельзя. Мы с вами многократно уже работали, когда мы пропускаем все энергии сквозь тело. То есть все потоки должны оживить. То есть они должны жить своей жизнью. Их нужно только активировать. И соответственно они должны... Протекать сквозь тело никакой поток нельзя останавливать. Но ну, есть люди, которые заблокировали, допустим, финансовые потоки, да, например, ну, вот люди, которые, там, не знаю, бомжи или там, алкоголики, да, вот они просто сами себе заблокировали и остановили все потоки, соответственно, не текут. Ну, в силу каких-то обстоятельств. Здесь нет осуждения, здесь есть просто вот, чтобы вы понимали, что остановка какого-то потока, она обязательно скажется на физике, и, разумеется, оно не будет давать возможность себя реализовать. Потому что мы все равно через энергии себя реализуем, да, то есть мы себя хотим преподнести, то есть мы хотим что-то дать да, и вынуть изнутри себя что-то, чего там ценного у нас есть внутри, и вынуть на поверхность, проявить себя да, как творец. То есть мы хотим чего-то там сделать. И когда мы себя проявляем, то, соответственно, Вселенная делает разворот и начинает проявлять себя, то есть возвращает поток к нам. Вот этот поток циркулирует по нашему Тору, туда-сюда, тогда все функционирует благополучно и здорово.